Короче, иду я такой, подхожу к машине, блядь. А тут хуяк, вот такая вот хуйня, блядь. Эти долбоебы, блядь, вскрыли так, блядь, капот, нахуй, чтобы спиздить аккумулятор, блядь. Представляете, сколько они ебали, сдергали его, вырывали, гнули, чтобы спиздить ёбаный аккумулятор. А самое интересное, блядь, то, что эта ебаная дрочка, блядь, открыта, нахуй. Орео-десерт из трех ингредиентов, который приготовит даже чайник. Приготовь мне, пожалуйста, орео-десерт. Ну, конечно же, тебя, моя глупышка. Спокойной ночи. Я поняла то, что мальчики, они как котики. А я всем пытался доказывать, что я не обезьян. Вот, я котик. Ваша клавиатура вот так может? Калькулятор. Ха, а твоя клавиатура вот так вот может, ебт? Ты чё охуел? Да это ты охуел! Это знаешь, чья сын! Ну чей! Божий! Приходите к нам на службу в воскресенье, помолимся. Блять, простите, ты из моего подвала выбрался. И я клянусь, что не буду ебать других баб и пиздить тебя по лицу. Я клянусь, что буду мыть посуду, готовить себе хавать и не ебать мозги. Ебать у вас клятвы, конечно. Невец с Коста-Рики растрогал интернет. Ну действительно, вот посмотрите, трудно же не улыбнуться, глядя, как он переходит дорогу. Траста оживленная. Быстрее, на, одевайся. Беги, беги колду, пойду, Блин, что, больной, что ли? Я вообще-то жена придумала. Обожаю Аниэкспресс. Какие хорошие глаза. Хватит лазить на стол, Толя, блять, Толя! Ну привет, дорогая. Соскучилась по мне. Погоди. Ах ты шлюха. Надо же, ежик. Ой. Бедный ежик. Он присмотрелся, оказывается, на Дружище, зацени мой лог! Не пожалеешь? Вообще-то, правильно аутфит. Ты чё, долбоёб? Васенька. Пошла она. мне, А где же наш братик Бухан? Да вот же он. Мама, что ты там делаешь? Да вот выкидывай твои пищалки недоделанные. А как теперь музыку слушать? Запомни, сынок, автомобиль без баса, как борщ без мяса. Вот поставлю пионеры 500-ваттные и будет качать музло как надо. Деньги сумка только на. Знаешь, что такое эффект Дженни Беквелла? Нет, ты заебал умничать, иди нахуй отсюда. Смотри, где ты идешь! Боже, попь на трюк! Да, попь на Get him. Get him. Oh, В смысле, когда ты на нем ездить будешь? Типа, это восход, чуваки, на нем не ездят, его чинят. Слышали поговорку? Купил восход, ебись весь год. Так вот уже второй пошел. а а глупая, хочешь? Пикачу! Не надо такое делать. Мы воюем. Пика-пи? Да, блядь! Типа, ты ж воевал со да? Я ж воювал, я ж в крови лежал, это вот как он, вот. рука отвервала, живет отвервала, дветельки болели, ногу отвердали. Да? За что я воювал, скажи, товарищ полковник.